План на монтажные работы. Так, вот это идут. Вода. Вот Сейчас на свет перевисит сюда. Будет вот лучше видно. 26 труб. 13 систем. Вот коллектора, дим коллектор, это вот подача, вот это обратка, вот с этих водов они должны уйти одни на подачу, другую на обратку. Тут, тут еще немножко перепутано. Вот эта сотовая труба идет вот сюда одна в обратку, а другая. Ох, вот тут подачу. Вот это вот блок модуль вентиляции. Вот этот модуль вентиляции. модуль отопления вот это модуль бассейны там еще недоделанный модуль дальний и кустины гвс задача такая чтобы соединить вот эти вода идущие с всего фока дающий коллектор на обратный коллектор на вентиляцию это обратка вентиляции и туда на подачную вентиляцию всего 26 труб диаметры от сотки от сотки тридцать 32 трубы. 65 50-й. Граны 40-е. На этом все.